Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то мгновенно заставляет вас почувствовать себя важным? Некоторые люди мгновенно заставляют нас чувствовать себя особенными и освещают комнату, просто войдя в нее. Так как это происходит? Мы не всегда можем определить это, но некоторые люди обладают этим. Они от природы харизматичны. Харизма восхищала социологов на протяжении десятилетий. Благодаря их исследованиям, мы теперь знаем, что харизма – это не столько врожденный набор черт, сколько то, что каждый может развить в себе, практикуя несколько ключевых моделей поведения, пока они не станут привычными. Итак, вот 8 удивительных привычек, которые делают человека харизматичным. Первое. Они тщательно подбирают слова. Вы когда-нибудь задумывались над своими словами, прежде чем их произнести? Время, потраченное на то, чтобы подумать о том, как ваши слова повлияют на отношения других людей, показывает, что вы заботитесь о них и являетесь личностью. В идеальном мире мы все хотим общаться со счастливыми, полными энтузиазма и удовлетворения людьми. Слова, которые вы выбираете, могут помочь другим людям чувствовать себя лучше, и вы тоже будете чувствовать себя лучше. Во-вторых, они способствуют самораскрытию. Почему людям нравится общаться с харизматичными лидерами? Потому что они задают проницательные вопросы, которые побуждают других людей делиться информацией о себе. Гарвардские исследователи изучали, как обмен информацией о себе влияет на ваш мозг. Исследование показало, что участники проявляли большую нейронную активность в областях мозга, связанных с вознаграждением и удовольствием. Это подтвердило, что наш мозг устроен так, что нам нравится делиться информацией о себе. Номер три. Они излучают тепло. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас тянет к определенным людям, потому что они излучают тепло? Харизматичных людей часто описывают как теплых и доступных. Исследования показали, что если люди воспринимают вас тепло, они с большей вероятностью будут доверять вам и принимать ваши идеи. Харизму можно развить с помощью зрительного контакта и улыбки, и исследователи знают почему. Исследования показали, что улыбка связана с нашими представлениями о том, насколько человек подходит и компетентен. Кто бы мог подумать? Номер четыре. Они могут отпускать умные шутки. Вы когда-нибудь слышали, как коллега, друг или член семьи шутит, когда вы чувствуете себя не в своей тарелке? Харизматичные люди будут делать это, чтобы поднять вам настроение. Харизматичные люди вряд ли станут отпускать оскорбительные или грубые шутки, которые некоторым могут показаться неприятными или даже отталкивающими. Вместо этого они предпочтут шутки, которые поразят ваш интеллект или отвлекут нас от любых негативных чувств, которые мы можем испытывать. Говоря о шутках, знаете ли вы, что сказал фотон, когда посыльный спросил о его багаже? Он сказал «Нет, я путешествую налегке». Номер пять. Они знают, как украсть внимание. Вы когда-нибудь замечали, что полностью вовлечены в разговор или дискуссию с кем-то? Кажется, что над ними всегда парит свет прожектора. Есть шанс, что этот человек — возможно, харизматическая личность. Как правило, харизматичные личности говорят о захватывающих и интересных вещах, которые мгновенно привлекают внимание всех присутствующих в комнате. Они способны придумывать интригующие разговоры, которые способны бросить вызов и вовлечь всех. Номер шесть. Они верят в себя. Вы когда-нибудь чувствовали, что понятия не имеете, что делаете, и сомневаетесь в своих способностях? Это не редкость, время от времени сомневаться в себе и своих способностях. Психологи дали этому явлению название «синдром самозванца». Этот синдром способен убить харизму. Это не значит, что харизматичные личности не испытывают тревог и страхов. Но они не позволяют им саботировать свое взаимодействие. Номер семь. Они с готовностью признают свои промахи. Признавать свои ошибки, конечно, трудно, не так ли? Для того, чтобы быть харизматичным, должен существовать уровень смирения, когда вы можете поделиться опытом, который не был для вас удачным, и тем, чему вы научились. Люди лучше реагируют на других людей, которые делятся этими уроками с другими, чтобы убедить их в том, что совершать ошибки – это нормально. И номер восемь. Они редко теряют самообладание. Есть люди, которые не могут сохранять спокойствие, когда что-то идет не так. Это может расстраивать, особенно когда вам что-то дорого. Это не означает, что у харизматичных людей нет вспыльчивости, но они более способны думать на своих ногах и легко придумывать решения проблем, которые могут встать на их пути. Они более способны регулировать свои эмоции и направлять разочарование в другое русло. Возможно, самое удивительное в харизме то, что она действительно связана с другими. Секрет харизмы заключается в том, что вы меньше думаете о себе, а больше о том, как вы заставляете других чувствовать себя. Но помните, что каждый человек уникален, и харизма – это не единственное, что делает вас тем, кто вы есть. Поэтому всегда помните, что нужно быть добрым и к себе. Описали ли вы или кто-то из ваших знакомых что-то из перечисленного? Если хотите, оставьте ниже комментарий о ваших встречах с харизматиками. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поделиться им с теми, кто пробует свои силы в харизме.